Здравствуйте, наши дорогие друзья! Многие спрашивают, а как у вас так закреплена фигурка на крышечке, на подставочке, да? Ну, она просто приклеена на суперклей, но чтобы сделать хорошо, мы ее оторвем и сделаем ей штифты. Берем нож, берем фигурку и в центрах каблуков... Намечаем наши отверстия, которые будут здесь высверлены. Делать их нужно в двух ногах, если это позволяет фигура. Если не позволяет, то в одной. То есть отверстия нужно сверлить в пяточке. Для чего? Для того, чтобы у нас будущий штифт Проходил максимально глубоко в ногу, чтобы хорошо там зафиксировался потом наклей. Ну и собственно просверли. Сверлить надо. Ну, желательно поглубже. Если вы переживаете, что может не получиться, хотя бы миллиметров на 5 заглубиться внутрь. чтобы после этого можно было вклеить либо какую-то проволоку, либо скрепочку. Сверлим соответственно диаметром сверла, подходящим под диаметр скрепки. Вот. И аналогично во второй ноге. Направление сверла должно совпадать с, с... с... тем как идет нога, чтобы у нас нигде не вышло сверло наружу. Получаем вот такие вот отверстия. Два. И смотрим, насколько мы засверлились. Мы засверлились вот примерно на 5 мм. Один. И второй чуть-чуть поглубже, это не страшно. Мусор убираем. Если у кого-то до сих пор еще нету ведерка под вашим рабочим столом, советую вам это завести. Ведерка очень нужная вещь. Так, ну и в общем для этого мы Берем скрепочку, вставляем ее сюда, в отверстие, и вот примерно вот столько из ноги должно торчать, можно там чуть больше. Эти штифты в будущем нам также послужат, скажем так, ну, они будут держать фигурку на диораме или там на подставке, на которой она будет стоять в будущем. Для дальнейших ваших работ советую сразу выпрямлять скрепок, накусать и положить в отдельную коробочку, чтобы они были всегда под рукой. После того, как мы это сделали, берем суперклей. Ну, в данном случае у нас, видимо, какой-то пиратский супер-момент. Берем наши штифты, вынимаем их и желательно на вот этих штифтах сделать своеобразные насечки. Это нужно для того, чтобы у нас штифты хорошо держались потом внутри чтобы они не выскакивали, потому что бывает так, что они могут выскочить. Делаем это на каждом из штифтов немножечко накусываем, как бы слегка нажимаем. Все. После этого можно наносить клей либо на сам штифт либо на каблук ну, в общем в отверстие для клейта клей Клея, похоже нет вот это он там делался, наверное высох да Пиратский клей нас подвел. Вот что такое покупать непонятный клей, непонятно где. Куплен он был где-то на рынке. Выглядит он вот так вот. На нем даже полиграфия вот эта вот печать. Очень-очень некачественная. Должно быть там 3 миллиграмма. На самом деле воспользовался я им буквально пару раз и несколько капель. Ну, сейчас я возьму другой клей этот я выброшу, есть у меня еще вот такой клей, это клей от фирмы ZAP, клей этот средний по скорости схватывания, вот. воспользуюсь этим клеем, для того чтобы было удобно пользоваться данным клеем очень удобно использовать иголку от шприца, ну, диаметр иглы подобрать для этого можете сами диаметры иглы бывают разные в интернете есть таблица кстати я ее приложу не я а наш монтажник приложит эту таблицу к данному выпуску и отдельно выложим ссылочкой в описании вот собственно говоря иголка это удобно тем что она дает маленькую капельку не знаю, насколько у меня сейчас получится это показать. Сейчас мы посмотрим. И самое, что хорошее, то что вот этот вот колпачок у иглы, он не приклеивается к основанию вот этого носика, так как они сделаны оба из полиэтилена, такого пластика винилового. Он не склеивается суперклеем, и иголка всегда снимается отсюда, если нужно. Ну и также колпачок защитный у иглы. Вот. Вот в таком вот виде можно это все хранить. Вот этот клей я уже использую, наверное, практически год. Вот а тут осталось уже немного этого клея. Здесь 28 грамм. Клей, не могу сказать, что очень хороший. Он просто схватывается очень долго. Но у них есть этот клей разный по скорости. Там есть розовый, желтый и вот этот вот зеленый. Вроде бы так. Уже просто я не помню, но если вдруг попадется вам этот клей, берите клей хороший. Наносим клей на штифты и помещаем в отверстие каждый штифт. Оп, много. Если взяли много клея, или куда-то его налили очень много, этот клей хорошо впитывается в бумагу. Ну, в данном случае у меня туалетная бумага. Можно взять хорошо впитывающую салфетку. Вот таким вот образом снимается лишний клей с поверхности. Можете обратить внимание, как он впитался в бумагу. И после этого помещаем наш второй штифт в отверстие. Самое важное потом сразу выбросить эту бумажку, которую вы промокнули клей, чтобы она нигде не лежала и ни на что не прилепилась этим уголком, который у вас сняли этот клей и клей нужно бумагой снимать именно боковой вот этой торцевой частью бумажки краешком не плоскостью а краешком на краешек впитывает лучше всего так как я уже сказал что этот клей э, медленной фиксации то есть он схватывается не сразу для того чтобы нам ускорить этот процесс, существует вот такое средство от компании Don't Deal, а, называется это активатор ускорителя суперабгезива, ну, то, то есть суперклея, продается данный активатор в сети магазинов АГА, довольно таки дорогостоящее средство, но оно себя окупает с лихой, так как помогает делать работу, ускоряет в общем, процесс. Я его использую не распыляя, а именно аккуратно трубочкой, которая вот в нем находится, наносить в те места, куда надо. Так как при распылении у него очень тонкая струя, и она пуляет прям очень сильным напором и выбивает клей с того места, куда он нанесен. И не всегда это хорошо, клей может попасть на то место, куда не нужно. Вот, значит, мы вклеили штифты, и для того, чтобы нам наметить отверстие в подставке, в данном случае в крышечке, да, сверлим одно отверстие ну, или прокалываем там и засекаем примерно, где у нас будет второе отверстие, таким образом. Отодвинули, поставили рядом сверло, Убираем, просверливаем. Все. Наша фигура закреплена на нашей временной подставке. Можно продолжать работу.